всем привет на моем канале сегодня буду украшать торт в стиле хэллоуин для этого мне понадобятся уже готовые бисквитные коржи форма резак примерно здесь 12 сантиметров в диаметре я возьму только 5 коржей для крема я буду использовать сливки и сахарную пудру буквально 100 миллилитров и собираю торт начинка может быть абсолютно любая это уже на ваше усмотрение Я буду использовать ганаш на белом шоколаде с маслом. Покрываю торт в один слой. Отправляю в холодильник. Достала из холодильника, ганаш схватился. И теперь окончательно выравнивать буду с помощью сливок. Делаю метку где у меня будет располагаться рот. Закрываю кремом. Здесь у меня глазурь для подтеков, она на основе шоколада. Если нужно, ссылочку оставлю под видео в описании. Я ее красила в такой насыщенный красный. Оставшийся сливочный крем помещаю в кондитерский мешок. Здесь у меня обрезан уголок буквально 2-3 мм. Отсаживаю зубы. Вот такой получился монстр. Данное событие мы не празднуем, однако это отличный повод для разнообразия и воплощения своих идей. Кому идея видео понравилось, было полезной, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока!